Что ж, последний матч группового этапа. Именно этот матч закрывает группы, дорогие мои друзья. И вообще он ни на что не влияет. Обе команды выйдут в плей-офф. Но все-таки этот матч должен быть сыгран. Карта Инферно. Колд против Мид. Хакуна Матата, двоечник, честный, скорбь и кве-кве-кве за Колд И... Ой, пардоньте, Это же надо вот так сделать, да? А, Мотя, the best глыба, изи-роллер. Не буди во мне... Киргиза. <laughs> Отличный никнейм. <coughs> За команду Cold Cuts. Ну, порезались, стей. Два топ-игрока на замене. Ну, это, конечно, не очень гуд, что топовые игроки остались на замене. Но, тем не менее, опять же, повторюсь, что одной команде, что другой. Уже по барабану, кто куда выйдет, это не имеет значения никакого. да, То есть, если проиграют, если выиграют, так или иначе в плей-офф проходят. То есть, тут, грубо говоря, можно хоть с дробовиками бегать, хоть с чем бегать. И все равно, как бы, это, в общем-то, уже не важно. А проход на А Вот Cold Cuts. Ребята выпрыгивают. И выпрыгивают достаточно жестко. Два минуса. Двоечник отвечает двумя фрагами. квек -кве, кве минус. Изи роллер. The best и мотя. 29,8 хп. Очень-очень мало, конечно, в лайфбаре у игроков атаки. Сложно будет выжить. Чудом сейчас, кстати, хаешка не унесла ни одну из жизней игроков атакующей стороны. квек -кве -кве вместе со скорпом погибают. Ой, простите квек -кве -кве вместе со Скорпом делают по фрагу. И счет 1-0. Но залет в атаке получился хороший. Справедливости ради было очень и очень здорово сыграно. То есть резко, жестко. Но один из ключевых моментов это первый момент. Непоставленная бомба. И второй момент. Быстро вышли, но дальше почему-то остановились. Первое место... На четвертое из противоположные сетки попадает, так что надо обеим выигрывать <Слых> Так, а, чё? какой смысл-то? Тут не первое... Ну, первое место у мид будет, я практически в этом уверен Cold Cuts первое место точно не получат И мид, скорее всего, значит, будут играть с противоположной группой с четвертым местом, а там у нас пенсионеры Так что такое я думаю, все тоже будет предельно понятно, что команда... Короче, если сейчас мид выигрывают эту встречу, то они уже, можно сказать, в полуфинале находятся. <с> Через мидл на этот раз решили играть ребята из команды Cold Cuts. Побыстрее, пожестче. И попадают в голову честному даже. Но честный не боится. Кстати, Фамас в руках все-таки помогает. И это, извините меня, не глок. The Best 77 хп. Побегал в сайде немножко. Uh, но нет поставленных бомб. По-прежнему нет поставленных бомб. Ой, точно, господи, мясо с пенсией в одной группе. Пардон, с Taste the Kills будут играть мид. Вот, вот что я хотел сказать. <сcoff> <сcoff> <сcoff> ну и это все равно равняется уже проходу, в общем-то, в полуфинал. Чего уж там говорить. Опять же, уровни команд просто слишком разные. Но калаши, однако, появились, кстати. Пардоньте, не добавил раунд. Опять вот что-то клавиатура это. А, прям бесит меня. Надо, надо менять батарейки. И у любви у нашей села батарейка, как пелась в хорошей песне. В общем, в общем, глыба. Глыба, черт возьми. Хороший никнейм, кстати. Интересная флешка. Много раз видел эти флешки в различных матчах. Ни разу не понимаю, правда, смысла этой флешки, но видел их много раз Просто если ты на контроле сидишь, типа, ну, в ребрах, тебя эта флешка даже не ослепит Изироллер, минус кве господи, да где они киллы-то делают? Я уже всех перелистал, никого не вижу От атаки там уже не осталось никого, а как так они делают я не понимаю Оперативно слишком убивают друг дружку Изи-роллер последний. Где он вообще? Вот он. Я что-то совсем вылетел аж прям. Ой, жестко. Хороший хэдшот, минус честный. И минус из арки со снайперской винтовки Скорпа. 4-0. Так, ну и сеточку плей-офф вы можете, естественно, увидеть сегодня вечером у меня в группе ВКонтакте. Наверняка она будет опубликована в группе «Новые патриоты». В общем, найдете, найдете. Ну и завтра, конечно, я вам ее покажу на эфире, когда мы начнем. А начало, напоминаю, завтра в 18.00. Скорб, энтри-фраг по изи-роллеру и попытка захода на Б, да, видимо, и даже не попытка, а прям заход на Б у нас здесь ожидается. Полетела хаешечка. И честный, отличный спрейдаун. Ну, троих успевает сбрить, по-моему, это. Более чем достаточный результат. Бомба, конечно же, будет поставлена, но Зебесту навряд ли удастся выиграть в этом противостоянии. Хотя, если мид начнут э, наступать, так сказать, сами себе на ноги, да, и неправильно действовать, то Зебест, я уверен, воспользуется этой ситуацией. Но и в этот раз не угадывает с местоположением соперника и посему погибает, проиграв раунд 5-0. Продублируй в тележку, пожалуйста. Э, ну, Радо, я обычно, конечно, дублирую Ну, ладно Я просто обычно пишу посты о том, что будет трансляция э, Ну, где-то за полчаса, там, за час до эфира Поэтому Ну, хорошо, я отдельный пост напишу в телеге, короче О том, что групповой этап закончился И вот сеточка плей-офф Специально для вас этот пост будет, Радо Раскидывают вновь точку Б. Игроки коллектива Cold Cuts. Попытают удачу, по всей видимости, снова. Именно здесь. Дымы лежат. Дымы, и дымы. А где? Подожди. А, вот он честный, все. Честного отогнали. Страшного вырубай, как говорится. Да, минус мотя, минус от скорпа по изи роллеру. Бомба все-таки установлена. Не буди во мне, киргиза. Минус честный. Три в 3. Пока что равная ситуация. И каждая из команд, на мой взгляд, имеет шансы, причем достаточно неплохие, на победу в этом раунде. Кве-кве перестреливает глыбу. Ну, а точнее, скорее всего, он его просто простреливает. The Best! Ой! Ой-ой-ой! Как Скорб промахнулся, но как The Best его круто перестрелял, кстати, хочу заметить, да? Правда, все-таки поражение в раунде, но концовочка интересненькая была. Спасибо. Да не за что, Радо, что вы. Для вас не жалко абсолютно. Вот может для кого-нибудь другого мне еще и было в падлу бы это сделать, но для вас, Радо, никак нет. Флеш на мид, флеш на банан. Хае туда же на банан. И Мотя уже без гранат остался. Вот так вот. так легко и просто Мотя раскидал все свои деньги по воздуху. Турай ФС, приветствую. А ВП углы бы. Я хочу смотреть за глыбой Глыба у нас по стандарту на полтора играет Ну, я так понимаю, это стандарт, он там очень часто находится И, наверное, это будет попытка э, встречи с двоечником, да? Ну, потому что на зелени у нас двоечник находится <смех> Реакция немного глыбы подводит. Мотя дает разменный минус. 4 в 4. И все-таки точка А. Ну, здесь нет уже при таких позициях нет никакого смысла отходить назад, потому что уже ковры пройдены практически полностью. Ребра открыты. Ну, надо просто додавливать точку А. Но ну, желательно делать это хотя, хотя бы под какие-то флешки. И вот в момент, когда должна была вылетать флешка, она вылетает. Хакуна мотате. Прямо в лицо следом вылетает вторая, третья. Лайнт проходит, но не успевает Хакуна Матата забрать Киргиза. 2 в 4. Теряются игроки обороны. А вместе с этим теряют, по всей видимости, и раунд. Но кве, -кве, -кве не сдается. Забирает Мотю. И готов, кажется, к выбиванию. Хаешка на 20. На 20 у нас, кстати, никого не было, чтобы кого-то эта хаешка могла покалечить. И зеролер Минус честный. Кве, кве Один против двоих. И минус от изи-роллера. Отличный хэдшот. 6-1. Ну, лучше поздно, чем никогда, скажу я так. И Cold Cuts поздно, но все-таки забирают раунд. Джахангир приветствую вас. А тем временем начинается восьмой раунд этого противостояния. Мясные пока, конечно, с огромным плюсом идут впереди. На целых пять матчпоинтов ну, опять же, здесь сильная сторона, поэтому, может быть, именно за счет сильной стороны удается идти с неплохим отрывом. А может быть и нет. Может, это действительно именно скилл, так сказать, решает. Это мы уж определим во втором. Во второй половине, пардон. Ильор, приветствую, спасибо, что поинтересовались. Здоровье, слава богу, хорошо. Хакуна Матата, Квек-Кве-Кве. Куда-то честный вообще вот неудачно появился здесь. Ну, квек-век-кве. Кве, ой, квек, кве. Сколько? Четыре килла, да, по-моему, сделал. Кажется, четыре. Давайте глянем. Один, два, три, четыре. Четыре килла и один от Хакуна Мататы. Замечательно сыграно. Че, 7-1? Мре, приветствую вас. О! Нолечка, здравствуйте Здравствуйте, солнышко Так, в общем, что тут у нас? Дигл, дигл, калаш, калаш И непонятно, что там у Киргиза Который просит, кстати, Киргиза в нем не будить По всей видимости, если разбудить Киргиза То э, он станет либо более воинственным Либо, наоборот, более э, дружелюбным, так сказать да? Что-то точно на это повлияет Вот какой-то он станет после этого, однозначно Ну, три дигла, два калаша Байк, конечно, такой себе, малоперспективный. Кве-квест сбирает двух оппонентов. Моти дает разменный минус. И продолжается выход на А. Мотя уже на этот раз без минуса. И как, в общем-то, изи-роллер вместе с Киргизом. 8-1. Ну, смотрите. Я считаю, какая ситуация сейчас у нас здесь на карте. Глобально получается. Киргизу пора будить Киргиза. Вот. Потому что если мы возьмем сейчас, что Киргиза в нем не разбудили, то значит... Пора будить, потому что что-то надо менять 8-1 Я, конечно, понимаю, что можно сейчас увидеть Спустя... О -о Ой, какие взрывы! Ну, атака просто рассыпалась практически Никуда не выходя даже Я уж молчу, что киргиза взорвали но вы посмотрите на лайфбары оставшихся игроков атаки. Там смотреть практически не на что. Танцы на банане можно проводить сколь угодно долго. Но это выиграть-то не поможет. Надо куда-то идти. Либо выходить на точку А, либо на точку Б. Все-таки. Но опять же, лайфбары. Еще пара хаешек и до свидания, команда. Ну, если, конечно, эти хаешки будут. Спред хаку на мататы и квиквем на подборе. у, -у, -у! Даблкил минус изи роллер и минус the best а это кстати Кстати, кстати, кстати Три килла уже, три килла. Акуну Акуноматата минус глыба, Мотя Выжил тупо потому что Убежал и продал своих тиммейтов А нас приветствую Ну? Оп, прострелы пошли Мотя все такое понял, ладно, окей Окей, минус от двоечника. И это девятый раунд для коллектива мяса Ура, я вернулся, Акмаль Очень рад вас видеть Снова Очень рад, что вы вернулись Еще раз, дорогие друзья Для тех, кто в танке Чтобы не было непонимания какого-то Завтра начинается стадия плей-офф Сетка дабл elimination, То есть это сетка виннеров и сетка лузеров Проиграв в верхней сетке Команда падает в нижнюю а не вылетает с турнира. А уже проиграв в нижней сетке, вылетает с турнира полностью. Так вот, завтра начинаются первые матчи верхней сетки в 18.00 по московскому времени. Пока у нас размен на точке А и промах от Скарпа, Причем уже какой, я не знаю, по счету третий может быть промах. И я скажу, наверное, так, что отчасти раунд проигран, если он будет проигран стараниями квек... э, не квек кве простите, а Скорпа. Потому что ну нельзя. Нельзя. Он дважды промахнулся по двум разным соперникам. И в итоге, конечно, в два калаша Кве-кве перестрелян. 9-2. Где Тачан? Тачана здесь нет. Александр, как успеть, что я пропустил? Лучшему комментатору он и лучшее пиво. Отличные сегодня матчи получились. Надеюсь, будет еще круче. Спасибо вам большое, Медитатор, за ваш донат. Огромное-огромное спасибо. А, матчи сегодня действительно интересные. Действительно, Есть на что посмотреть и есть над чем подумать, так скажем. да. Есть какие ошибки проанализировать. В общем, все очень и очень здорово и замечательно. Но насчет... На лучшее пиво не знаю, конечно Может быть я пущу эти деньги и не на пиво, а на что-то другое Но постараюсь Пустить на пиво, как вы, как говорится Хотели Спасибо еще раз вам большой, медитатор Киргиз, смотри, Киргиза разбудили Два килла от Киргиза сразу Вот, Киргизы, они такие тролл из ревенж Припоминаю что-то Ну, команду ревенж то я точно помню и вот Трололо, что-то знакомый никнейм. Но приветствую, да? Интересно бывает иногда наткнуться на такого персонажа, как я. Многие заходят и такие, типа, вау, ты все еще стримишь, типа, уже столько лет прошло. Вадим тот чел, который меня в 32 вернул интерес к 1,6. Да, это, кстати, замечательно А, а что? У меня вот был момент, когда я прям вот Не хотел уже играть в 1.6 а, Наверное Можно сказать, даже уже считал, что все Я как бы бросил эту игру Но есть тоже один человечек Который а, Меня тоже в нее вернул На батарейке, Александр, да да, а то они сели. Вот, кстати, как раз да, у меня же садятся батарейки в клавиатуре. Да я хочу уже давным-давно все, что работает на батарейках, на аккумуляторы зарядные перевести. Но это гораздо проще, как бы, потому что эти батарейки порой купишь говно какое-то, простите меня за мой французский, которые просто поработают три дня и опять садятся. Даже причем вроде какие-нибудь пойдешь нормальный там энерджайзер, дюрасел что-нибудь такое возьмешь, не, не какие нибудь там нулные. Все все одно, простите меня. Ну что дальше? Про... Потеряна точка Б, Кстати, здесь, что очень интересно, подсдали, значительно подсдали ребята из команды МИД. Уже образовывается луз стрик. И это меня радует, очень радует, то, что колдкатс, хоть и под конец первой половины, но все-таки собрались и начали что-то куда-то раздавать. Смотри, а, прям, ну... Конечно, не надо было в таком случае отдавать 9 раундов и киргиза будить надо было гораздо раньше. Но так или иначе все хорошо. Гейм-овер приветствую. Ну, едем. Едем на второй мидл вместе с командой cold Cuts. Здесь, кстати, попытка встретить от команды мид. И встреча случилась явно не такая, которую мид ожидали. Двоечник, Честный и Скорб. Скорб, Честный Двоечник, кстати. И получается, вроде бы как будто сказал про одного человека. А на самом деле это три разных человека. Ну, надо, наверное, идти выбивать вообще-то. А, нет, двоечнику надо сейвить АВП. Слушай. Он где-то уже себе АВП надыбл. Ну, 9-5, короче, я сразу прибавляю 9-5, там уж понятно, ничего не, не произойдет. А, хорошо, если удастся засейвиться персонажем, но честного вот выбили, все, как бы. А, калаш засейвлен не будет. м тоже не будет засейвлены. Теперь вопрос касаемо АВП. Нет, АВП тоже засейвлены не будет. О, Киргиз! проснулся. Ну, 9-5 последний раунд первой половины, дамы и господа. <клес> <клес> зря расслабились, вот мне кажется, мид. Ой, зря. Потому что вторую половину тащить будет в атаке еще тяжелее. Все-таки соперник будет играть от позиции, будет играть от минусов, от информации. А игрокам атаки предстоять будет... Куда более сложная работа. Нужно будет анализировать действия соперника. Искать какие-то интересные позиции и так далее. Но но если Cold cuts сумели под конец первой половины этим заняться. То далеко не факт, что мид смогут это делать. Хакуна Матата взрывает глыбу. квекве кве минус зп. А тут под флешку аккуратно забирают двоечника. Но квекве -кве, правда разменивает забираем тю. И 2 в 3. Минус от изи-роллера по Кве-кве. Кве. Три раза там у него квекве -кве. 3 И минус от Скорпа. Все-таки 10-5. Ну, счет, на мой взгляд, абсолютно адекватный. Для обеих команд. Миды отлично сыграли первую половину. 10 раундов это хорошо. 5 раундов в атаке для Инферно карты тоже хорошо. Так что... Все так, как и должно быть, дорогие друзья. Для хорошего зрелища, разумеется, если мы... Мы же ведь собрались здесь за интересным каэсиком посмотреть. Поэтому зрелищность у этой половины уже в любом случае имеется. Наши вояки вспомнили, что умеют играть. Важно не забывать, что вы умеете играть. Вспомнить-то это не проблема. Важно не забыть. Потому что когда вы забываете, происходит отдача. <скохе> Второй мидл, полтора, главка, ребра. Стандартный такой себе достаточно маршрут проделывают сейчас игроки коллектива Mid. Изи роллер хорошую хаешку, бросай! The Best! The Best иглы! Его что наделали-то? Охренеть! Квадро кил от The Best, минус один кил от изи роллера, сам себя умотал. Да, дорогие мои друзья, да, вот это да! Ну, там, конечно, получилась забавная ситуация изи просто откидывал хаешку во врагов Но, учитывая, что ему попали в голову с Глака, Он сам себя, получается, взорвал Если бы у него не было бы лоу хп То хаешка нормальная была бы в целом Ну, конечно, да, накосячил немножко Убил сам себя, но зато как зебест с глыбой справились Да там, по сути, один зебест справился Остальные так, как бы Может, там многие игроки обороны Даже и не увидели ни одного соперника Я вам вот так скажу Ой, хорошая хаешка какая Минус 74 хп с Кве-кве, и минус 57 с двоечников. Еще одна хаешка. И минус э 46 с Хакуна Мататы. Больно. Две хаешки всего. Вот немного. Всего две хаешки, а уже практически минус 3. зря шифтят, я не считаю вообще абсолютно правильным решением шифтить вот здесь, что Атака и так куда-то выйдет, а обороны и так прекрасно будут сидеть и ждать просто своих визави. Ну, поставили бомбу, при этом молодцы, на самом деле, удалось пробиться все таки на точку А, но я думаю, если бы они делали это быстро, то точно так же все равно на эту точку пробились бы. Теперь самую большую опасность здесь представляет Честный, потому что, ну, 69 хп, во-первых, а во-вторых, м ой, мотя, все снимает самого опасного персонажа, один ХП у кве кве -кв И минус от изи-роллера 10-7 Такс И одну секундочку, дорогие друзья Я быстренько чекну Что у нас здесь получается по группе Эээ, Значит, у мид 48 очков У колд кац 28 Ну, разница в 20 Соответственно, местами они точно не поменяются Но есть заправка с 59 очками На втором месте Но они уж так и так на втором месте Короче, я думаю, здесь все-таки ничего не изменится Все так с этих же мест и выйдут Во всяком случае, что-то мне это подсказывает Галил, 4 калаша против 5 эмок Раскидка, пристрелы и все как и должно, в общем-то, быть, да, происходит Квери лишился 9 хелспоинтов И это пока единственная потеря вообще, в принципе, на карте среди всех Ну, слоуплейть можно, почему, в принципе, нет Но тут очень точно и стопроцентно надо понимать, работает ли против вашего врага тот самый slow play. Ну, вот против The Best как раз-таки slow play не работает. А гранаты где, вопрос? Вот вот какие-то флешки, наверное, какие-то дымы. Надо же давать. Почему? О -о -о -о -о. Уноси готовенького, говорит The Best. Double kill перед смертью оформляет. Ну, что, это хорошо. Разменивается он для своей команды. Плюс двоечник на шару в дыму попадает... Попадает глыби в голову. Молоточек 3 в 3. С поставленной бомбой. Теперь я бы уже не сказал, что у команды Cold Cuts так все уж хорошо. Квекве. -кве. Минус не буди вам мне Киргиза. Изи роллер минус квекве. -кве. Оу, минус. Да ладно. я а, не в линию стояли. Ну, честный, легчайший дабл кил, потому что соперники немножко ошиблись в позиционировании. 11 7 Чуть-чуть вот. Всего лишь один маленький нюанс. Да, стой они подальше друг от друга. В плане один чуть-чуть один левее, другой чуть-чуть правее. И все. И все было бы уже совсем не так, как было бы. Вы только подумайте. Раскидывается. с а. в этот раз, кстати, уже не настолько сильно и жестко слоуплеят игроки коллектива мяса Хотя все равно слоуплеят, опять же, да, уже почти 45 секунд прошло э, с тех пор, как начался раунд, но мы только-только дошли Ну, атака получается не быстрая, но она во, вся во всяком случае получается, да, давайте так смотреть на эту ситуацию Потому что, ну, тут скорее важнее, насколько комфортно команде мяса играть в таком темпе И, как я вижу, вполне себе комфортно The best. Акуна Матата. Скорб. Один на один с Изироллером. И -роллер выигрывает лол. Секунды одной не хватило для того, чтобы не успел задефать бомбу. Одной секунды. Скорпу надо было пожить чуть-чуть подальше. Подольше, прошу прощения. 11-8. Да, Виктор, 100% возьмут один раунд еще. Я понимаю, да, там 48 и 59 э, очков у первого и второго места, где МИД, соответственно, на первом месте с 48 очками. И непосредственно заправка с 59. Возьмут. Я практически, наверное, даже уверен, что возьмут два. Это 100%. Мотя! Минус Хакуна Матата. Тут еще камбэки, камбэки, камбэки. И еще раз камбэки. Еще, в общем, матч на этом не заканчивается, как говорится. Ну, слоу. Ну, нет, не, не работает. Не работает слоу-раунды. По крайней мере, не, не взяли еще. Слоу раунд Один на Б Ну и то, если можно его, конечно, назвать слоу Там не такой уж и медленный он был Ну, пытаются, хорошо Опять же, повторюсь Главное, чтобы игрокам было комфортно Но надо понимать, что иногда за зону комфорта надо выходить Потому что комфортный для вас стиль игры может быть губительным Да, и можно проиграть Если Колт выигрывает, у них будет 60 В смысле, как у них будет 60 очков? У них сейчас 20... А, ну подожди, 28? У них будет 50. <как> <как> у них было 28 очков? Они выиграли у команды... С кем они сегодня играли-то? Первый свой матч с Real Gangsters. Они взяли 16 очков, 28 плюс 16. Это... А, 44, пардон, да, действительно, 60 очков будет, да. О, слушай! Правда, если Cold Cut выиграют, то они с первого места выходят. Реально. Реально. Но важно понимать, если они выигрывают. Пока 9-11, и да, сильная сторона, и да, ей надо пользоваться. А вот команда мид что-то как-то спят. Ну, в принципе, опять же, я повторюсь, то же самое, что я уже да, говорил до этого. Не принципиально, кто с какого места выйдет. Ну, конечно, наверное, принципиально не выйти с четвертого, да, потому что там сразу попадание на Лили Лайк. Но будем реалистами. А вы берете, проигрываете, да, первый матч, попадаете в нижнюю сетку и налегке, минуя все самые сильные команды, идете по нижней сетке до грандфинала, и все. Легчайшая проходка. Я до сих пор помню, как команда Fnatic специально слили первую катку вообще просто каким-то нонеймом, no чтобы по нижней сетке дойти до гранд-финала... Да, они сыграли на одну игру больше, но зато эти игры были легкими. И все. Они гарантировали себе место в гранд-финале таким образом. Не буди во мне, Киргиза, последнее слово, говорит. И это 11-10. Поравнялись, ребятишки? Если они берут 12 раунд, то будет мясо, потом голд, потом заправка. Ой, я даже, ладно, уже не хочу считать, честно сказать, потому что я уже просто... Просто уже устал. Просто уже за сегодняшний вечер куча информации в голове, поэтому без разницы. Эко у террористов? Какой эко у террористов? Нет, у них всегда либо диглы, либо МПХ, Они не сливают деньги вообще. Что, как я считаю, лично большущая ошибка. Можно просто раунд на глоках было бы сыграть, уверенно пойти слиться на ребра, и все было бы хорошеечно. Честный. Как же это было долго, нудно и непонятно вообще, зачем так долго. <laughs> Учитывая, что это был экономический, типа. Камон, он реально хотел выигрывать просто вот так вот легко, 1 в 4. Ну, ладно. По сравнению с тем, что было в первых днях турнира, нельзя не согласиться. Да, завершение группового этапа просто великолепное. Сегодня две потнючие катки... Как минимум, вот, предыдущая и это. Карты, которые нельзя игнорировать, в принципе, да. Тут хотя бы какая-то борьба была. Ну и, по сути, у нас из 20 игр группового этапа, 4, по-моему, да, игры, получается, в которых была борьба реально. 4 или 5, что-то такое. Не надо добивать, не добивайте до 100. Он задонатит опять какой-нибудь хентай. Даблкил от двоечника, минус один от Моти, Мотя в соло, и наконец-то у команды Мид появляется возможность взять раунд. Но Мотя, это не тот игрок, который без борьбы отдаст и в результате один в один, но честный, все-таки проворен, черт возьми. Все-таки очень проворен, и такие двенадцатый раунд себе забирает команда Мид. И вот уже теперь, офишал, как говорится, дорогие друзья, да, заправка первое место уже никак не займут. Но при этом, кстати, сколько там получается? 44, да? 55. А получается, если... Ой, колд-катс уже... Ну, только при овертаймах, как я понимаю, да? Они могут второе место занять. Отвечаю. Но мясо, да, мясо уже однозначно с первого места выходит. Теперь их уже пододвинуть будет невозможно. На данный момент у них уже 60 очков. Второе место уже 59. Ну, теперь, если колд-катс выигрывают в этой встрече, то они с первого места выходят, если я правильно понял. Квеквем Минус изи-роллер. Энтри за мясом. И еще один минус от кве The best и глыба по фрагу. 3 в 3. Хакуна Матата. Матата. Вместе с тиммейтом отправляются в ребра. Мотя забирает двоечника. С ковров выйти не удается. И теперь из ребер. Ну куда, двадцатку выходить только если? Так двадцатку будут ждать. Да, двадцатку Мотя в упоре закрывает. Ну, до Моти даже дел не дошло. Там Иглы бы один справился. Двенадцать-двенадцать. Кстати, между прочим. На секундочку. Счет во второй половине. Семь-два. Это как бы... Ого-гошеньки, ого-го. И вот тут уже овертаймы гораздо больше возможны, чем на предыдущей карте, как мне кажется. А может... А может и невозможно. Загадывать все-таки не будем, но у атаки снова нет денег. Вот насколько абсурдненько, давайте так скажем, коллектив мид... Относится к своей экономике То есть, ну сейчас, да, они зашли на «Б», но у них нет девайсов Что делать на «Б» без девайсов? Поставили бомбу плюс денежка Хорошо, замечательно Но раунд отдали В любом случае, это... А, проведи... Провести экономический раунд Это не более чем дать себе надежду на то, что вы следующий раунд выиграете Но надо смириться с тем, что этот вы уже, скорее всего, отдаете вот сейчас как бы при такой ситуации Вроде бы нужно проводить экономически Но это вроде бы как бы неизбежно Но Насколько больно с этим смириться да, Что ты идешь на отдачу раунда И эта отдача может тебе сыграть Как бы прям бедой-бедой Ну, я свое мнение Уж менять не буду, переобуваться, как говорится Я не любитель Изначально я говорил, что по моему мнению выиграет команда МИД Пусть будет так. Хотя, честно сказать, сейчас, в виде игру, я бы не сказал, что мид способна здесь выиграть. Однозначно cold cuts, конечно, выиграют. Но <coughs> но у меня не было более подробной, так сказать, статистики. Хочу обратить внимание, оборона играет максимально закрыто. Но вот без аркад вообще. Никто никуда, все ждут. И это правильно. А так рано или поздно сама придет. Чем позже придут, тем больше ошибок совершат. Хаешка задела The на 26 кп, И вот она, проходочка. Минус от двоечника. Мотик погиб. П погиб Киргиз. Глыба. Один минус, и размен. Моментально. 4 в 2. И выигрывают все-таки в раунде. 13-13. А вот как раз-таки в этой встрече я бы с удовольствием посмотрел доп. А я бы вот как раз уже нет. Ну, потому что просто я уже подустал из-за предыдущего матча. Если бы их вот местами поменять бы, допустим, было бы вообще шикарно как раз. Вот прям как оно и надо было. Моти не надо было бы открываться на 20. Да безусловно. Я же сказал, оборона сидит в закрытую. Вот ровно так и надо играть. Просто сели в закрытую и все. Если команде Cold колдкатс надо победить. Команде мид для победы, конечно, надо что-то придумывать. А колдкатсы по умолчанию начинают раунд победителями. Потому что если таймер дойдет до нуля, они выиграли. Все. За победу здесь надо бороться атаки, а не обороне. Кве-кве. Хорошая стрельба, минус изи-роллер. Ну и вот появляется брешь, которую моментально заполняет красные помидорки на карте. Не буди киргиза, минус скорб. честный размен. Размениваться здесь игрокам атаки все-таки, конечно, нежелательно. Прошу прощения игрокам обороны. Акуна Матана минус the best. Мотя и Глыба вдвоем. А ну, а ну как и что? Акуна Матата, минус глыба и Мотя. Тоже трупик. Ну что, теперь вперед вырывается команда МИД. 14-13. Александр, ну не вредничай. Дай, в конце концов, уж насладиться кс впервые за неделю. Да я ж не вредничаю, Радо. Просто мало кто знает, как я себя чувствую после очень долгого, тяжелого и вот такого потного эфира. Ну, то есть это же прям, прям очень нелегко физически. Связки... Умирают просто настолько Что я потом Очень долго не разговариваю в принципе Изи роллер Это знаете, я своего рода себя как бы Травлю вот этим вот ядом Контерстрайком, да, но... но Но всегда, я прекрасно, к сожалению Понимаю, что всегда это не получится Рано или поздно у меня голос сорвется просто И все, и я больше не смогу комментировать Такой момент уже у меня в жизни был Но каким-то чудным образом Отпустило вроде бы но я реально неделю просто не мог нормально разговаривать. Ну, просто я хрипел, шептал. Все. Связки перенапряжены. Но не, если будут допы, я буду рад, честно скажу. Это матч, в котором допы смотрятся замечательно. Замечательно. И, может быть, я бы даже сказал, хорошо, если они будут. Это было бы действительно замечательное окончание матча. Окончание группового этапа. Но что будет, то будет, опять же. Я надеюсь, что никто не будет специально поддаваться или выигрывать специально. Ну, вернее, специально поддаваться, чтобы были допы. Надеюсь, ребята сыграют на процентов свои возможности. Ну, если они будут, конечно, я их буду комментировать. Камон, гайс. Вы что, самое интересное останется без меня, что ли? Не, так не бывает. The best и Мотя. Вдвоем на зелени 4 в 2. Ситоевенка. И тяжелый... Ой, Мотя! Даблкил успел сделать The Best. 19 Хотел сказать, я обернись И не обернулся за best Не чекнул самую, на самом деле, банальную позицию 15-13 Да, стрим снайпа здесь никакого не может быть, ребятушки, Вы не переживайте Задержка от самого ХЛТВ И задержка от э, еще стрима Сайджина знаем, конечно Мид Агрессия на точку Б, причем быстрая и жесткая. При том, что нет денег у Колд Это может быть чуть ли не последним раундом, если он будет осторожный со стороны мясной команды. Хакуна Матата и двоечник по минусу. Не буди во мне Кир... Киргиза перед смертью забрал одного оппонента. моте минус двоечник. Скорб забирает Изи Роллера. Три в два. Атака уходит в численный перевес и закрепляется в этом перевесе. Минус по Моте. И это 16-13, дорогие друзья. Команда МИД все-таки становится победителями в этой встрече. Но, хочу заметить, 77% голосов было отдано в голосовании за команду МИД, а они, между прочим, не, вот, не настолько уверенно выиграли. Огромный респект командам, которые участвовали в этом матче, это было просто реально прям, блин, богоподобно. Очень круто сыграно. Прям, ну, молодцы. Действительно, молодцы. И Cold катс молодцы, даже невзирая на то, что проиграли. Безумно здорово сыграла команда МИД. Правда, как-то вот с атакой у них что-то шло прям совсем печальненько. Я, как говорил в начале, думаю, что выиграет команда МИД. Все-таки я остался прав. Переобуваться и не пришлось, как говорится. Ну и спасибо за подписочку Free видео на YouTube-канале. Ах! Но это прям тяжело, да, сегодня эфир был прям не очень простой, 3 часа 47 минут, из которых, в общем-то, я на большую часть на этот раз комментировал. Обычно как мы, 20 минут комментируем, полчаса отдыхаем, да, но здесь получилось, что между третьей и четвертой картой отдых-то у меня был всего минут 7, по-моему. Вот и из-за этого результат. Так что, дорогие мои друзья, групповой этап подошел к своему логическому завершению. Увы ах, это болезненный момент. Очень жаль, что нам пришлось попрощаться с командой Штыкмастер и с командой... Пауза неловкая, я забыл, кто вторые. Real Gangsters, точно. Реальные гангстеры и Штыкмастеры, к сожалению, больше нам не покажутся в рамках этого турнира. Но я надеюсь, мы увидим их еще на когда-нибудь на следующих турнирах. Я надеюсь, что это не последний турнир от новых патриотов. Вот. Собственно говоря, сегодня вечером ждите анонс завтрашней трансляции. Завтра начнется она в 18.00. Ну а на сегодня это все. Большое спасибо вам за подписочки. Отдельное спасибо... Сейчас скажу точно, как правильно. Отдельное спасибо мистеру Салиеву. И медитатору за донаты, ребята, спасибо вам огромное. Вы сделали сегодня, как говорится, очень доброе дело. Тем, кто не донатил, тоже большое спасибо за ваши за ваши просмотры, подписки и лайки. Это тоже очень сильно помогает каналу, ребятушки. Я вам за это тоже очень сильно благодарен. Ну и хорошего вам вечера! Есть у команд, которые сегодня играли возможность проанализировать то, как они играли. У других команд есть возможность проанализировать игру соперника. И я надеюсь, к плей-офф подойдут все с максимальной серьезностью, готовые во все оружие. И там будут интереснейшие матчи. К слову, опять же, напомню, завтра у нас 4 игры на эфире будут. Александр, прочитай последнее сообщение. Да какое последнее сообщение? Какое? Вот где, какое? Ты пишешь, прочитай последнее сообщение. Ну, ты его можешь просто взять и процитировать еще нахрен раз. Чуть-чуть до 100 не добили. Ну, да, 93 или сколько там лайка получилось. Остался ты без игры. Да и ладно. А, бог бы с ним. А, там типа это, Хинтай твой, у меня его и так горы целые капсом типа. Народ, поставьте лайк ради стримера, а то у стримера проблемы с деньгами. Да ну не, что вы, я умоляю. Гейм овер. Я бы еще бы и с вами мог поделиться. Ладно, все, дорогие друзья. Всем спасибочки, всем пока. До скорых встреч. Чао.